Салам алейкум, мы на канале Ярик сейчас э, час ночи, час тринадцать минут, на канале Евгеша Шафизнамус вышло ответное видео на пояснение моего диса, он меня разложил по фактам. Я чувствую эту историю надолго, мне не лень, я не хочу из <связь> спать, я сейчас, я его уже посмотрел, и сейчас буду комментировать каждый его момент все таки Ладно, давайте. Итак. Прибавлю. Для справки. Конфликт с кисловом является постановой и создан в целях хайпа. Я посмотрел твое видео, Ярик, и проанализировал его. Да, возможно, ты удивишься, но так реально можно. Не в тупую... Возможно, ты удивишься, но опять... Это что? Это логотип Директор. Если ты смотрел мое видео, ты, может быть, слышал о том, то, что видео можно обрезать, а? Или не умеешь. Или когда он его обрезал, этот логотип повторно вложился. Короче, в случае монтажа это отдельная история. Ну, окей, пофиг. Пока что на это забьем. Смотреть видосики, а разбираться в фактах. И, возможно, я тебя сейчас научу это делать. Воу, я как бы и так умела сделать, но я тебе скажу, суть моего видео была в том, что, что я разбирал собственный диск, а не твое видео. Если хочешь, чтобы я разобрал твое видео, окей, мне опять же таки не лень. Я могу сделать отдельный видос, где полностью каждую минуту, вот как вот это видео, но еще то видео. Хотя я не думаю, то что сейчас будет актуально. Но если хочешь, если хочешь, скажи, я это все и сделаю. Окей. Я умею разбирать, я просто не стал тратить на тебя время. что это типа группы. но, по-моему, выкладывать переписку без разрешения ее участника не очень хорошо. Окей, okay, согласен, со смыслом, но прошу заметить то, что на том скриншоте я его опять... <laughs> да, <laughs> тролль, тупо троллинг. Хочешь, я его опять прикреплю? Пожалуйста. <sighs> да, окей. Okay но в чем здесь без разрешения не типа окей да без разрешения но, блин как бы сказать здесь нет ничего такого здесь основная часть не моими голосовыми которые я не стал зачитывать потом там ссылка на твои видео это твоя реклама и потом тупо ответ от тебя что это все по хайпу по хайпу ну по сути ты сам сказал что это все по хайпу и смысл это скрывать как бы ты бы мне все равно не разрешил выкладывать. Ну блин, это реально пруфа, офигли. А это в этом нет ничего секретного. То, что ты сказал то, что это ради хайпа, и потом сказал это на видео. Я это просто выложил переписку. Короче, не важно. Вот. Так, что там дальше? Я тоже так могу. Я показываю это без его разрешения. Но этот скрин доказывает то. Тупо миссис. Сейчас договорит. Что кисловотомия. Ахах! Ну, короче, давайте я зачту вот. Вышли макет по изошке. Вышли откуда? И кто вышел с макетом? А, я думал сова. Лоботомия. Ок давайте я даже сейчас забуду, что такое лоботомия. Я этим не интересуюсь. Но... Так, сейчас... Эм, нет. Окей, лучше напишу в Яндексе. И сейчас я тоже насчет этого скажу. Сейчас печатаю интересно хоть сам значит такое лоботомия лоботомия лоботомия форма психической психии которой дали мозга. ну все понятно да типа такое унижение окей прошу заметить Э... не понял. Шанс. Так. Здесь был тупо троллинг, э, но про то, что... Да, и он мне написал, вышли макет по изошке. Он попросил меня выслать домашнее задание ему. А это что доказывает? Его ленивость. Я уже не буду выдумывать какие-то диагнозы. Но, блин, ты тупо попросил меня списать ДЗ. И ту фигню, которую я тебе написал, это просто потому... Потому что я тебя хотела отшить, я не буду с тебя делать домашнее задание. И как бы, вот. И как бы то, что ты выложил, это без моего разрешения. Окей, пофиг. Ой, да, о, давайте я прям такого чистого зайца сыграю. Может, могу выложить абсолютно все. А, ну, хотя да, он будет против. Но что касается моих фраз, я не против. Я вам скажу, если он если он в будущем хочет, захочет еще вставить переписку, я пишу ему про то, чтобы он ставил лайки на мои видео. Да. Я накручу себе лайки и подписки. Я такой. Ну а с другой стороны, нефиг завидовать. Типа, если у меня 24 подписчика, я этого хотя бы добивался какой-то какой рекламы и дружескими связями. А он, он. Кстати, он потом тоже просил меня ставить лайки, поэтому это нормально, это называется взаимная фигня. Да, плюс, прошу заметить, еще. Я в каждое видео абсолютно в каждое вставляю ссылку на его канал. Он это не делает на каждом видео. Плюс он даже если вставляет, то ошибочно вставляет или ссылку не ту вообще. Короче, вот. И то, что я у него прошу лайки, это абсолютно нормально. И моя переписка. И лично я ничего свои не скрываю, если он как что-то прочь Окей. Ладно, не обижайся, Ванечка. И это евгевший сенатос. После того, что он выложил про Богдана, вот, и я его смонтировал, мы его там сняли, и он это потом залил на Ютубе, а потом типа, о, чё, как, у тебя чё, есть канал, он такой, да, ну и по сути, как бы, у него не было бы канала, если бы я не смонтировал этот видос. Но для начала, мы оба снимали этот видос, я залил то, что снимал я. Версию с твоим монтажом я зову позже в полной версии Евгиши. Так что первое видео моего канала было снято мной по моей задумке. Вот пруфы. Нет, я не вешу, все зналась. Ну и короче, дальше он просто включил нарезку моего и его видео. Окей, okay, сори в этом моменте. Он выложил впервые, но сейчас опять же таки факт, я это изложил в своем Дисе, то что... В любом случае, кто бы это не монтировал, я первый или он первый, он спитил эту идею у Андрея Ремезова. Это его были факты про 50 лет зима на Нептуне, 50% людей зевать, и как бы все равно идея не принадлежит ему. Он это услышал, типа да, один тихо сказал, другой громко повторил, плюс заставил об этом участвовать в Богданах Фиатова, то есть как бы... Эм, он управляет каналом, но при том сам он себя в этом никак не управляет. Ну, блин, звучит странно, но нету ни его голоса. Да, он опять использовал Google переводчик, господи. Ну окей, я понимаю. Возможно, он просто не хочет ошиковать свою личность, но нет ни одного упоминания, ни его, ни его голоса. Он отыгрывается на Богдане, на... делает свои ретп и мое видео встали, причем без моего вида. А хотя не-не-не. А, ну вот, я, короче, я специально указываю всегда лицензию Creative Commons с указанием авторского права. Типа, суть в том, что мои видео можно, исп... Мое видео можно использовать, но указывать авторские права Для того, чтобы, типа, ну я сам себе рекламу делаю А он, сразу, он не указывает авторские права, он использует фрагмент из моего видео, фактически, вот, раунд Поэтому сейчас можно его тупо в суде разложить, но, окей, я не такое, как бы, говно, <соценно> так, мило Короче, это фрагмент, я перемотаю Ну понятно, да, то, что мое твое видео. Я бы не сказала, что я не говеный на самом деле, щетки монтаж, надо постараться, но, опять же говорю, это все для рэп-игры, это как бы... Да, это рэп-игра, достоверность не важна. Я тоже так могу. Над небом взошла луна, твоя мамка-шлюха. Да, это неправда, но это просто рэп-игра, так что нихуя обижаться а -ха -ха. господи, как смешно. Извиняюсь, все-таки час ночью мне придется немного снизить децибелы. Окей, а давай я скажу так то, что на самом деле твое видео реально говенное в своем дисе я не врал. И на видео я это сказал, чтобы просто от меня не обижался. Ну, Как тебе такое? Ну блин, рэп игра, окей, давай я сейчас тебя разложу по фактам. Я это делал в рэп игре в форматах диса. Ты-то это каким боком сюда вставил. На небе, солнце и луна, твоя мама шлюх. Это вообще не в рифму. И это не рэп. Это не дис. Это опять его очередное видео, сказанное Google переводчиком. Я хотя бы это могу себе позволить сказать. Неважно, правда это, неправда. Специально я это сказал. Но это было в формате трека. Я уже сделал трек. Я уже чего-то добился. Ты же... Просто сказал это Google, переводчиком, я просто ору. Ну, ой, ладно, не важно, не важно. Не буду уже придираться, Здесь он написал много смешных шуток. А что он еще делает? Накладывает мемы, там про босика. Да, вот, кстати, хочу сказать вот это... О, да, сейчас шатистка, будет самое угарное. Не знаю, критика. Но реально как бы однообразные шуточки уже немного надоели. Он использует одно и то же из этой передачи про какого-то вот как раз. Потом также э, мемы про Пуцека, песню, это, и как бы это уже немного поднадоело. Я не знаю, что с тобой сейчас будет, но... Почтальон, почтальон. И он тупо вставляет все эти мемы. Не, окей, это засчитано, это классная идея, тупо троллинг унижение противника. Ну блин, а если серьезно, ну... Да, он че в ответе видео опять стоит эти мемы. Это серьезно уже неинтересно. но ну, хватит повторяться, давай вот нормально, без всяких приколов. Я тебе к тому же подсказывал, есть много мемов, есть много тем, которые можно раскрыть. Ну, окей. Ярик, Ярик, впал в хому. Ну да. Ага, фиг тебе. Я еще пофиг. Его сегодня это что? И, короче, все. В общем, вот на этом я заканчиваю свой ответ на его ответ на мой ответ. Короче, да, бесконечная рекурсия. Эта история будет надолго. Я создам отдельный плейлист. Он будет называться "Баттлс Евгеш". И вот по подсказке можете его посмотреть. Возможно, это будет надолго. Эти видео не входят в мой контент-план. И я вам гарантирую, то, что у меня еще будут нормальные видео по типу Лего или там еще что-то. У меня на самом деле тут, да, вот контент-план. Ага, он пустой. Я шучу. Нет, у меня есть идеи для видеороликов, даже новые, которыми я еще не было на канале, поэтому смотрите мой канал, следите за моим батлом с Ваней, это новая рубрика, спасибо ему за такой огромный хайп, и за то, что я вот в час ночи сижу, ему это ответное видео записываю, мне не лень, приятного просмотра.